Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Нелли Борисюк и в эфире рубрика «Не идеальная много мама». Рубрика, которая будет полезна всем женщинам, которые хотят быть счастливы в своей семье и в своих отношениях. Почему именно я освещаю эту рубрику? Потому что я 12 лет в счастливом браке, у нас 6 деток в ожидании седьмого малыша и у меня невероятный опыт в этой теме. Цикл наших выпусков направлен на здоровье и гармонизацию семейных отношений. В прошлом выпуске я обещала поделиться с вами советами, секретами, как подобрать одежду, комплементарную своей внешности. И в сегодняшнем эфире я с вами ими поделюсь. Не переключайтесь, будет очень интересно. Важно учитывать три момента. Первый. Личные параметры. Цветотип, тип фигуры, ее особенности, выигрышные зоны, зоны и способы коррекции, стилеметрика лица, геометрия и масштаб черт лица. Нужно быть внимательным к себе, изучать себя и свои параметры. Это можно сделать самостоятельно, можно на специализированных курсах, либо с помощью советов стилистов. Второе. Параметры вещи – цвет, принт, фасон, крой, фактура и детали. И третий момент – взаимодействие одежды в комплекте, длины, пропорции и силуэты. Но важно понимать тот факт, что не все, что комплементарно, например, моей внешности, отвечает и гармонично с моим внутренним состоянием. Например, мне так же, как и длинный прямой волос, идут кудри. Но именно выпрямленные волосы помогают мне чувствовать себя собраннее и увереннее, однако кудри я использую на особые мероприятия, где мне хочется и я могу почувствовать себя особенной и более женственной. Или вот такой пример, когда э, по параметрам фигуры и внешности девушки очень красиво в облегающем Платье, но при этом ее внутреннее состояние не позволяет ей надевать э, такого плана вещь из своего гардероба. Не забывайте о том, что в человеке должно быть гармонично все. Можно соблюдать все параметры фигуры, параметры своего психотипа и цветотипа, исследовать абсолютно всем модным тенденциям, но при этом у нас нет красивого маникюра, не ухожен волос, нет легкого макияжа, который позволяет именно сделать тот самый красивый модный образ дополненным. И весь образ рушится. Получается неполная картина, когда мы даже полноценно не можем почувствовать себя счастливой. Поэтому важно учитывать все параметры своей красоты, подчеркивать и усиливать ее. Для красивого гармоничного образа Пусть каждая женщина выбирает свои счастливые, радостные, сияющие глаза, ведь взгляд женщины всегда расскажет про ее внутреннее состояние, а вот для того, чтобы глаза светились счастьем и радостью, выбирайте себя, слушайте свой внутренний голос и радуйтесь каждому моменту своей жизни. Если вам так же, как и мне, интересна тема стиля и моды, особенно для мамочек. Оставляйте свои вопросы, комментарии и темы, которые вы хотели бы услышать от меня в следующем эфире. Оставляйте свои комментарии и вопросы под видео и не забывайте подписываться на передачу до 17 и старше. А с вами была я, неидеальная много-мама Нелли Борисюк. До встречи в эфире!